вот что получилось Фух. пластический раздох не смог снять, потому что влажность была большая вот покажу туда вот Наверное, поближе чтобы видно было вот раздум дальше идет уже целяк долблю только половину в крошку не знаю что получится за сутки сантиметров 20-30 в лучшем случае. Ну вот, за сим кончаем. Такие моменты требуют заснятия. Ничего пока еще не дошли, зато вот такие вот глубы выворачиваю. Четыре клина, только тогда поддалась эта махина.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 так вот чуть следка. Где-то здесь следа есть. Мусковит идет с кварцем. Мощное ядро. Работаем дальше. Все быстрее, быстрее дела идут. Вот уже и Кувалда заканчивает свой жизнь. И это и вторая. Это плохо. 9 килограммовик. И вот у этого основного ядра идет очень красивый шпат. ниже. давайте, как бы. Да, вот они. Вот они. Вот какой кристалл. Шпата хороший. Тут выше немножко. Вот кварчиковое ядро. И буквально на вот еще одно ядрышко туда идет между ними пока дикарь, эта серость но они видимо объединились еще каких-то полметра что уже не взять Им можно думать о чем-то хорошем дальше бить уже невозможно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 которые хотелось бы видеть там находится кварц ядерный а все к тому что шпат уже альпетизированный такой маленький но ну, посмотрим пока светло хочу заснять этот карман если да. Ну вот если ничего завтра не выгребал, буду долбить дальше. Сказать некуда. Две травмы сегодня. Для наглядности. Вот клин самый длинный вставил 30 сантиметров. и следа идет дальше даже самым длинным клином клином долбить нельзя это значит полметра снимать вот этой всей хрена это гелеры вот. Очередное включение. Так, покажем. Вот большая кувалда. Ниже спуск. Это старая яма. Здесь вот маленькая кувалда. И клин. Вот этот длинный клин. В центре кадра. Вот. Снял. Видите, сколько плит. И здесь ядрышко обнаружилась. Неплохое ядрышко. Вот здесь вот идет. Вот здесь вот около клина это шпат. Настраивайся. Вот шпат с мусковитом, с пачками мусковита. Сейчас перевожу на ядро. Вот здесь вот ядрышко. То, что я сделал, вот. раздух какой. Видите? Вон туда загибается. Кошмар. И в эту сторону идет тоже раздух небольшой. А вот это вот старая Вот старое. Старый карман, в котором ничего не было. В связи с нехваткой времени хочу продолбить так же, как этот карман, канавку. Вот здесь, вдоль всей этой ямы. Канавка глубиной 20 сантиметров хотя бы. Если есть занор, то поблизости можно будет рукой достать его. Вот. Ежели нет, то за зиму вода скопится, разорвет эти плиты. Во всяком случае нарушит. На следующий год можно будет брать. Уже, что здесь у нас если смотреть с этой стороны от этого кармана ясно что здесь идет раздох здесь раздух от гниса здесь работал весьма вероятно что вот эта жила вот ее конец она идет сюда и именно в этом месте она делает небольшой, небольшой поворотик, меняет свое направление. То есть в этом месте, похоже, у нас изменение. Небольшое направление. Это уже интересно на будущее. Ну все некогда работать. На волосы гудят. прямо растут там, там еще свиненька тут еще ох околотня какие кружки так что тут не так просто в этой яме Она волшебная даже не подумаешь сколько мы тут наворочили Срежем на жирюху. Да, ребята, вот это удар. в этом занорыши. я его полностью уже выскреп берила не оказалась Дымчак был дымчатый вот он это не то, что искали.